Которые сказываются на терроризме в связи с наступлением цифровой эры, цифровой эпохи, как ее назови, да? Один из основных тезисов будет таким, что в общем мы сейчас действительно наблюдаем некоторую цифровую революцию, которая в том числе влияет, конечно же, и на какие-то обычные, привычные уже для человечества практики, в том числе и те практики, которые связаны с использованием насилия, организованного насилия, на войну, на преступность и в частности на терроризм. И я, конечно же, всячески присоединяюсь к тому замечанию, которое сделал Роман. Наше обсуждение терроризма, оно, конечно же, имеет своей целью единственно только понимание того, что такое терроризм и, может быть, хотя бы таким образом мы можем надеяться тому, что мы будем сопротивляться терроризму, И, конечно же, мы никоим образом не поддерживаем ни террористические действия, ни те террористические группировки, о которых сегодня мы будем говорить, о которых мы будем вспоминать. Ну мы как полагается да, на всякой дискуссии, должны, видимо, начать с того, что мы должны определиться с понятиями, которыми мы. Оперируем, и у нас как бы два блока понятий. Да, один из них связан с цифровой революцией, вообще <coughs> с цифровыми медиа, цифровыми средствами. Да, здесь я должен сделать еще один такой дисклеймер и оговорку. Вот мы сегодня говорим о цифровых технологиях, и, конечно, как правило, когда они освещаются в контексте там, вопросов, связанных с насилием, с войной, то всегда говорится: ну вот, конечно же. Роботы, например, да, или там алгоритмы, они куда удобнее, как, куда лучше, чем э, люди, в плане вот, да, каких-то таких боевых свойств, поскольку они там не страдают, не болеют. Я, к сожалению, простыл, не самое удачное время, лето. Поэтому я прошу прощения, я иногда буду кашлять, по видимости. А, итак, значит, мы говорим о цифровой э, революции, да, вообще о трансформации, которая происходит с. Медиа с, с цифровыми медиа, ну и здесь на самом деле, по сути, может быть меньше всего проблем, да, поскольку это а, все нам очень близко, да, мы буквально, а, или почти каждый из нас, в любом случае, да, а, буквально каждый день имеет отношение а, к каким-то тем или иным цифровым а, медиа, да, цифровым ресурсам, да, то есть все, о чем мы будем говорить сегодня, в основном связано с тем, что называется интернетом 2.0, да, соответственно, с тем, что связано с user-generated content, да, то, есть то, что мы сами делаем, то, что мы сами а, производим, когда, в отличие от старых медиа, где нужно было только вот, там, потреблять, да, там, берешь газету, читаешь, да, такая односторонняя коммуникация, ты просто потребитель медиа. Да, есть небольшая группа тех, кто а, работает как вот, некий голос, как рупор, да, какой-то новостной или какой угодно, и есть, соответственно, те, кто потребляет этот продукт. И то, что связано с изменением таким именно цифровым в медиа, оно, конечно же, в первую очередь сказывается на том, что мы сами начинаем действовать как источники информации, как в том числе там, источники какой-то инсайдерской информации, да, что, опять же, там, может быть интересно в связи с нашей темы связаны с терроризмом. И да, соответственно, как бы, как бы и каналы да, потребления они также обновляются и меняются. Да? Вот, собственно, мой, основной источник информации сейчас мой смартфон. Да, я сам настраиваю, какие, собственно, что я читаю, что я смотрю, да, кого я лайкаю, кого я не лайкаю. Да. То есть все, что связано с такой, как бы, пере, переинтерпретацией ролей. Да, Участие потребления медиа, да, вот это все будет также э, затронуто, да и мы посмотрим, как это в том числе и соцсетей, например, в том числе там, и, там, YouTube, как оно влияет на, на терроризм, и на террористическую деятельность. Ну и второй, э, второй как блок понятий, да, э, которыми мы будем оперировать, здесь вот уже начинаются проблемы, потому что это понятие, э, понятие терроризма. Да, Основное для нас и здесь как раз вот, это такое более очень рыхлое, да, поскольку когда мы пытаемся дать определение терроризму, то начинаются очень серьезные сложности. Да, и вот несколько десятилетий идут очень активные академические дебаты, юридические дебаты, дебаты на уровне Организации Объединенных Наций, что нам нужно понятие терроризма, поскольку особенно да, учитывая то, что постоянно подчеркивается, что глобальные феномены, соответственно, наши действия против терроризма должны быть глобальными и скоординированными. Но если это так, то нам нужно понимать вообще, о чем мы говорим, да, с каким враг, именно врагом мы боремся. Если этот враг един, то кто этот враг? Да, потому что если, например, мы возьмем списки террористических организаций, которые существуют в той или иной стране, ну, наверняка вы знаете, да, что они не будут совпадать да, в каких-то государственных Хизбалла считается, или там ее боевая э, организация Хизбала считается террористической группой, в каких-то не считается. Да? А, ну, с, с понятием терроризма да, связано сразу несколько сложностей. Да, Во-первых, э, конечно, да, мы, мы все примерно понимаем, да, мы постоянно слышим какие-то новости о, о новых террористических актах, мы, конечно же, понимаем, о чем идет э, речь, что да, произошла какая-то акция насилия. Да, пострадали какие-то люди, очевидно. Но, помимо этого, мы понимаем, что эти люди, видимо, пострадали невинно. Да? Это не те люди, как не военные, да? вот как раз с войной нам более-менее понятно и просто. Да? Когда мы говорим о а них, мы понимаем, что есть какие вооруженные люди, они, скорее всего, одеты в униформу, они воюют между собой. Да? С терроризмом немного не так. Да? Страдают э, в нашем войне невинные люди. И это делает сам термин терроризма крайне э, морально и оценочно нагруженным. И в соответствии с этим, конечно же, большая часть террористов не считают себя террористами. Да? Они используют какие-то другие понятия для самоидентификации. Если я там, солдат какой-то воюющей армии, я бы себя скажу, что я солдат, да? вот у меня такая идентичность. Если меня называют террористом, то, скорее всего, я попробую дистанцироваться от этого. Да? Хотя, конечно, были в истории исключения, в том числе там, и в истории России, например. Организация народная воля, которую убил Александра II, как бы прямо говорила о себе как террористической организации. Да, таким образом идентифицировалась, это была определенная часть их политического аргумента. Да? Вот мы сейчас значит, живем там, в ситуации деспотизма, поэтому у нас нет других средств борьбы, кроме террористических. Да? Но, как правило, эти люди не называют себя сами террористами, да? Мы их так идентифицируем. Да? Средства массовой информации так идентифицируют, да? в конце концов, правоохранительных органов так идентифицируют. Может быть, у вас есть какое-то определение для того, что такое терроризм? Мы можем это технически сделать? вопросы задавать. Пожалуйста, может быть, у кого-то есть... Если у кого-то есть комментарии, вы можете сказать, я подойду к вам с микрофона. Нет? Ну, вы понимаете, о чем вы здесь говорите, когда слышите о терроризме в новостях, да, А вот у нас есть, да, такой вариант, ну, пожалуйста. Мне кажется, из самого слова «терроризм» понятно, что оно э, как бы этимологически происходит от слова «наводить ужас». То есть это мечта направлено на то, чтобы испугать э, какое-то население, может быть, да. в то способе. То есть это не обязательно должно быть физическое насилие. то есть это mm. что-то нагоняющее страх да, отличное замечание. И, может быть, вы знаете, вообще в какой момент появилось это слово террор, как, когда оно стало активно использоваться. Это произошло во время французской революции. Да, вот, начался, а, террор, и смотрите, да, но само это слово использовалось скорее в такой как положительной коннотации. Да, есть вот враги, против которых нужно устроить террор. Да, и там мы знаем, чем это закончилось большими чистками, да, как внутри революционеров, так и а, в принципе таких неугодных элементов парижского французскую французского да, населения. Это еще одна проблема, да, потому что на протяжении довольно долгого времени слово так, «террор» и производная от него они не использовались вот в том как бы, негативном смысле, как мы сейчас используем это слово, однозначно да, идентифицируя его как вот -то такое запретное, неоправданное, чрезмерное, чрезмерно жестокое. Какие-то еще, может быть, есть варианты определения терроризма? Да, или какие? замечаний mm -hmm. пожалуйста а, вот mm -hmm. мне mm -hmm. только что википедия подсказала да, что как ну быть, конечно с... да медиа 2.0 mm -hmm. Отлично. А, террор mm -hmm. это форма устрашения политической mm -hmm. власти с помощью как бы крови насилие убийств а в данном контексте то есть жертвами терроризма становятся ну как бы обычные граждане mm -hmm. Mm -hmm. ну да, так вот, обычные граждане становятся жертвами Насилие. Да, и опять же, если мы посмотрим на академические определения терроризма, да, то там... Даже... А, у нас есть еще одно. Мы тогда пока не будем смотреть на академические определения терроризма. Пожалуйста. Ну, на мой скромный взгляд, терроризм в данный, в данный момент является методом донесения информации, либо методом навязывания воли посредством как раз именно актов устрашения, насилия и прочих, что вызывает ужас у людей, благодаря чему они именно это все познают, чего именно хотели донести так называемые террористы, да. и собственно вообще узнают, каковы их взгляды и так далее. То есть это некий политический, может быть не только политический, там социальный, экономический какой-годный инструмент навязывания воли да, или распространения своих да, идей, каких-то своих взглядов при помощи насилия, при помощи, соответственно, страха, да, как раз вот этого самого террора. Хорошо? Да. Если мы посмотрим на академические определения того, что такое терроризм, то там опять же будут подчеркиваться многие из элементов, которые вы уже и сами зафиксировали, на которые я также обращал внимание. И здесь, мне кажется, Исследователей, да, Тони Коуди, Игорь Приморец. В первую очередь, да, опять же, здесь делается акцент на том, что использовано насилие, да, и насилие использовано против тех людей, которые обычно не становятся жертвами насилия, да, которые как обычно защищены. да, Это не комбатенты, которые вроде бы как да, по самой своей профессии, да, там, солдаты, например, могут подвергать свою жизнь риску да, понимать соответственно, да, соответствующие вызовы и сложности да, этой профессии. Ну, это обычные рядовые граждане, которые не должны были бы стать жертвами такого насилия. Да, ну, здесь очень такой явно, опять же, моральный акцент, да, что это неприемлемое насилие вследствие того, что, ну, собственно, сама жертва неприемлема. Но здесь тогда на самом деле может быть есть э, некоторая сложность, да, связанная с такого рода определениями, потому что опять же э, те, кто осуществляет террористические акты, конечно же, будут говорить, что насилие, которое они э, используют, оно не случайно, да, оно, конечно же, не э, не да, но посредованно, вот, вот как у нас был вариант э, определения, да, там есть какая-то воля, которую нужно. Манифестировать, да, там есть, может быть, какие-то причины, условия, по которым а, возможным становится только террористической деятельность. Ну, вот, например, а, вот та же организация Народной воли. А, еще один вариант определения а, терроризма был дан таким нидерландским исследователем, очень большим, крупным и известным Алексом Шмидтом. Он как раз предложил вот эту очень короткую формулировку. Организации Объединенных Наций, да, где в начале 90-х его попросили, ну вот мы вот как бы беремся уже десятилетиями, нет у нас определения, хотя вроде бы а, нужно его дать. И Шмидт что-то там очень долго думал, предложил такой короткий вариант, его забраковали, да, но он сказал, что теракт это эквивалент военного преступления в мирное время. Значит, от него он отказался, там еще сел на 20 лет писать толстые книжки про терроризм, да, в итоге там очень такие объемные дефиниции, включающие в себя множество признаков. Он предложил, можно использовать, почему нет. Но мне на самом деле нравится это определение, может быть, как бы оно не такое всеобъемлющее, и оно не все проясняет. В терроризме, но мы можем его использовать вот как некую так, такую отправную а, точку, да, и поскольку, а, ну, может быть, да, это опять же некая, некая профессиональная а, деформация в моем случае. Да, то есть я в первую очередь занимаюсь исследованием войны, и здесь как мы шли, тоже да, вот, триггером для него становится военное преступление, военное насилие. Но мне кажется, это удачный а, заход к тому, что мы могли бы сравнить терроризм с военным действиям, не просто так, как некоторая акция, которая связана с манифестацией какой-то воли, с распространением каких-то интересов, но в том числе это акция, которая явно имитирует боевое действие, но которая ведется не по тем правилам, по которым обычно ведется война. И здесь мы подходим еще, на самом деле, к одной революции, то есть у нас с одной стороны цифровая революция, с другой стороны Опять же, на протяжении там, послед... нескольких последних десятилетий э, происходит некоторая трансформация в войне как э, таковой. Да? И э, появился такой термин ⁇ Новые войны да, ⁇ который, мне кажется, мы удачно можем использовать для того, чтобы э, рассмотреть терроризм. Э, также для того, чтобы обозначить какие-то такие э, сущностные вещи, э, посредством которых мы можем описать терроризм, террористическую. Деятельность. Ну, новые войны, если есть новые войны, значит, есть старые войны. Да? Старые войны – это ровно то, о чем мы, скорее всего, думаем, когда думаем про войну. А когда между собой сражаются два государства, то есть это то, что называется симметрия в отношении войны. Да? У государств есть специальные инструменты для ведения войны да? – это, собственно, армии. Эти армии сражаются между собой. Да? А война как в этой логике, как образ войны эпохи модерна, да, эпохи 19-го столетия, начало 20-го столетия, война воспринимается как нечто иррациональное, неприемлемое, недопустимое. Скорее наоборот, да, это да, все наверняка. Знают, слышали э, рассказывание Карла Каузевица о том, что война это продолжение политики. Да, вот ровно таким образом, да, война это некий инструмент, который э, может быть использован политиками, да, может быть и не использован, да, у них там есть другие инструменты, например, да, дипломатии да, или на да, внутренней арене полиции, например. Но это один из э, инструментов, и, конечно же, очень, наиболее крупный сверхдержавы до да, этого времени легко используют войну, да, и скорее это их, некоторые такая прерогатива, они боят активно, но, да, если кто-то с соглашается, они, конечно же, не считают зазорным обратиться к военной да, силе. здесь есть один важный момент, что, во-первых, такие войны знают множество ограничений, да, в виде да, обычаев войны, каких-то конвенций, в виде, там, впоследствии уже там, начинающего формироваться права войны, да, среди в середине 19 века ряд мирных так называемых мирных конференций, где как раз первые декларации принимаются, которые регулируют, что дозволено, что недозволено на войне. Ну, и считается, что в такой войне в меньшей степени страдает гражданское население, да? потому что опять же между собой армии. и цель такой войны, да, еще момент, это мирный договор. Это не тотальная война, это не война на уничтожение, на истребление вашего соперника на уничтожение его как носителя какой-то идеологии. Да, вы боитесь, потому что у вас есть какая-то политическая цель. Да? Вспомним высказывание Пузелица еще раз. Да, вы хотите навязать противнику свою гору, как раз, да, опять же, вы который был дан из зала, и вы используете для этого военное насилие. Вы все знакомы с этими правилами игры, все. Вот. И как раз в последние десятилетия то, что мы можем наблюдать, на что опять обращают внимание исследователей, да, происходит некоторое размывание да, этих вот традиционных образов войны. Здесь да, может быть наиболее важная причина этого размывания состоит в том, что э, традиционное да, государство, как только оно появилось, как только вот Томас Гобс, э, такой английский философ, придумал, оно как бы, э, было монополистом да, э, в сфере использования э, насилия, в том числе там, и военного. Насилия. Да, но вот там во второй половине 20 века, там по разным причинам появляется множество негосударственных субъектов, которые, в общем -то, тоже готовы взять на себя функции да, использования насилия, вооруженного насилия. Это могут быть и те же террористы, это могут быть и частные военные компании, может быть, ООН в какой-то степени, как вот некая такая организация над государственные это могут быть и какие-то там наркокартели, которые опять же устраивают свои собственные войны, да не политические, а именно связанные там с не знаю там да, с, с чем они связаны не только, видимо, там с а, какими-то их экономическими амбициями, но и наверняка и с личными какими-то причинами. Вот. То есть появляется как бы много агентов, которые отбирают эту монополию у государств. И мы приходим к ситуации, которую называют асимметрией в войне, когда воюют не государства при помощи армии, а, например, государство против каких-нибудь, ну, против тех же террористов, И является война террору, или сами эти террористические повстанческие группировки начинают воевать между собой. Используется да, при этом э, такой род вот насилия, который уже как не воспринимается как рациональный. Да, он идет против правил, как раз то, что мы отмечали в связи с терроризмом. У нас гражданские лица были под защитой обычаев э, войны, да, вот, во всяком случае, да, войны нескольких столетий, там, начально там, 17-18 э, века. У нас, в конце концов, там появилось э, международное право, которое, опять же, э, регулирует. Да, не только там участь гражданского лица, но и там в том числе участь нонкомбатанта, ну, да, кого-то, кто связан а, с армией, так скажем, но не, вот, как бы не является активным а, воюющим ну, субъектом. А здесь удар направлен как раз и в первую очередь и, а, против гражданских лиц. Да, то есть, а, это идет в разрез да, и с правом, и с некоторыми конвенциями, и с моралью войны, как мы, вот, мы ее можем себе представлять. Целью такой войны уже становится не подписание некоторого мирного договора и возвращение к каким-то статусу ПО или к каким-то или заключение такого договора, который там, будет более выгоден победителю, но как раз устрашение, может быть, получение какого-то политического признания, какой-то легитимации, может быть, достижение каких-то экономических опять же, целей, что угодно. Вот. Ну и, как, да, я уже сказал, да, что здесь используется фактически намеренное нарушение прав и обычаев войны. А в этом смысле мне как раз кажется, что терроризм, во всяком случае терроризм современный, потому что опять же исследователь такой был исследователь Дэвид Рапопорт американский, который говорил о четырех волнах терроризма. Да, первый, этап появился в 19 веке, это был такой как бы, политический, он его называет анархический терроризм, да, вот как раз там народная воля. Всякие такие организации, которые боролись с деспотизмом. А далее начался период колониального, ну или там антиколониального терроризма, где-то примерно 20-е годы 20 -го века. Ну и, естественно, тут, очевидно цель, да, борьба против колониального господства. И опять же, там начались события там, на Ближнем Востоке, в Африке, в Индии. А далее наступил как бы, период так называемого красного терроризма, там, в 70 е Годы, да, когда активизировались в Германии, в Италии, там очень много в странах Латинской Америки террористических радикальных левых групп. И наконец, вот, распорт говорит, что например, так, к 90-м годам начинается период, как бы четвертая значит, волна терроризм, период того, что называют религиозный терроризм, религиозный терроризм, который вот, опять же, может быть сейчас представляет собой то о чем мы в первую очередь думаем, когда говорим о терроризме, да, то есть разные формы э, фундаментализма, да, и, может быть, скорее даже исламского фундаментализма. Да, хотя на самом деле э, э, исламисты-фундаменталисты э, исламисты не единственные религиозные группы, которые используют террористическую деятельность, да, каких-то мы сегодня наверняка э, поговорим не только о исламских да, террористах, в конце концов. Опять же, для нас очень важен кейс новозеландский, событий в крайст где как раз наоборот мы стали свидетелями христианского терроризма. Вот. Ну, так вот, да. Значит, вот, мне, мне кажется, мы как раз можем да, иметь в виду высказывание Алекса Шмидта, да, которое, конечно, не вполне определение, но которое нас наводит на размышления о терроризме как некой форме войны и как некой форме новой войны, которые мы противоставляем старой симметричной, регулярной войне, в которой участвовали э, государства. Ну, собственно, вот да, здесь иллюстрация того, как, как должна была выглядеть э, старая война. Война, опять же, если вспомнить, коллегцев, которая представляет собой некоторую дуэль Два государства при помощи двух армий, вот как бы такую устраивают. Дальше, собственно, к тому, что же происходит с терроризмом в связи с тем, что он движется в сторону медиа, а медиа, соответственно, движется на встречу ему. Здесь, мне кажется, происходит в целом два взаимосвязанных процесса. Один из них связан значит, с тем, что медиа как бы становится пространством, где терроризм начинает существовать. Да, и происходит такая специфическая терроризация медиа и другой как бы, диалектически ангивалентный процесс, связанный с тем, что терроризм начинает медиатизироваться. Вот, собственно, об этих вещах я и предлагаю поговорить. Сегодня обращаюсь к каким-то кейсам из недалекого прошлого. Ну, раз уж мы сказали о том, что для терроризма, как вот некий такой специфической практике применения насилия крайне важен эффект, террор. Да? Террор, связанный с тем, что основным инструментом становится страх, да? там, неважно, какие цели преследуются, да? но в любом случае мы понимаем, что не случайно жертвами терроризма становятся вот именно как раз сейчас, да? вот как на этом, в этой эпоху там, четвертой волны терроризма становятся абсолютно случайные рандомные люди, которые Никакому, может быть, они там даже и симпатизируют да, тем идеям, которые эти э, террористы отставили, кто знает. Но они абсолютно случайно, как раз там, в отличие от скажем, терроризма первой волны, да, где жертвы, как правило, ну или там, пер первых трех волн, да, где жертвы, как правило, были точно определенными, какие-то политики, может быть, да, не знаю, опять же, религиозные деятели, кто-то, кто явно там идентифицировался как представитель э, врага, да, представитель того, с кем ты ведешь собственно, террористическую. Да, сейчас это в большей степени случайная жертва и, собственно, случайно, ровно для того, чтобы э, распространить собственно, страх, навести этот террор, навести этот э, ужас. И, собственно, э, здесь мы можем сказать, что, конечно, для медиа э, сама эта тема, да, связана с насилием, связанная с террористическим актами становится э, крайне важны, да, можно говорить о каких-то психологических основаниях для этого, но так или иначе, если обратить свое внимание на то, что чаще всего нам предлагается в на новостях, это какие-то события, связанные там, с теми или иными э, насильственными событиями, насильственными актами. Да, здесь можно говорить о таких садистских наклонностях человека, не будем вдаваться э, в это, но, тем не менее, да, террористически мы прекрасно понимаем, и представляем, да, он скорее всего будет э, таким желанным э, предметом для того, чтобы быть изображенным в медиа, да, Это некий такой кусочек для э, медиа, для опять же любых, да? как, как и традиционных, так и для телевидения, для газет, так и для новых, и, э, что опять же, да, как подтверждается тем, что э, немало у нас, собственно, свидетельств с современных каких-то. терактов очень часто приходят через социальные сети. Да, люди сами начинают как бы, э, выступать в роли журналистов, демонстрируют, да, что э, происходит. Здесь, конечно, связь терроризма э, с меди крайне сильная. Меди здесь используется в прямом, см, как, прямом смысле, да, в прямой своей функции, как вот, некое средство для а, трансляции как бы, информации. Э, ну и для терроризма да, здесь, конечно же, э, очень важно быть освещенным, поскольку Мы можем сослаться на одного из таких знаковых исследователей терроризма Брайана Дженкенса, который еще в 1975 году сказал, что для терроризмов гораздо важнее не то количество людей, которые будут убиты, а то количество людей, которые узнают о том, что какие-то люди были убиты. Жертвы в этом смысле, количество этих жертв, они вторичны по отношению к той цели, которые на самом деле э, преследует террорист, производят это действие. То есть теракт быть, не имеет своей прямой и финальной целью вот, убийство какого-то количества людей. Вероятно, опять же, да, ретеруська. Да, этот тезис вероятно, ну, как, чем больше жертв, тем больше будет это событие обсуждаться, тем больше эффект будет э, произведен. Но в конце концов да, не сами вот эти там, погибшие и раненые люди являются прямой целью для террориста. Но что здесь, опять же, как бы, важно там, в связи с развитием медиа да, и с, цифровым, с цифровыми революциями, это то, что мы можем какие-то вещи наблюдать буквально в прямом эфире или онлайн. Да? Как знаменитый теракт 11 сентября, да, который заняли полдня да, этого 9 сентября, и можно было прямо вот я даже... Хорошо, помню, прямо вот посмотреть на вас трансляцию и видеть, как второй самолет врезается в башню. Понятно, как там не было значит, такого э, прямого освещения э, атаки на первую из башни, но вот, как, как только это произошло, да, начали работать можно было прям в прямом эфире смотреть, что происходит как это э, происходит. Да, и там, не знаю, события Дубровни, да, опять же, многие да, части того, что там происходило, транслировались буквально а, в прямом эфире. А, но здесь происходит и более интересные вещи, да, связанные с тем, что постепенно, как бы мы говорим о том, что медиа терроризируется, и постепенно терроризм, как бы там, тема борьбы с терроризмом, проникает на а, те площадки, которые казалось бы совсем не были предназначены да, для того, чтобы говорить о терроризме, говорить о войне. И, например, у нас есть, как бы, опять же, на собственном опыте мы могли это э, пережить, да? когда вот в э, 2015 году началась кампания в Сирии против, соответственно, э, ИГИЛ, там, да, и того, что стало с Аль-Каидой. И э, на канале России был замечательный такой выпуск Прошла за погода, где говорили, а давайте поговорим про погоду. Вот сегодня там, в Сирии отличная погода для бомбардировок. И, собственно, наши, там, да, а, а, а, как назову, наши ВВС, в общем-то, как бы, сегодня точно поможет очень хорошо, поскольку вот там определенная температура, определенное давление, все, значит, совпало, там мало, малооблачно сегодня, идеальное как бы идеальные события. И, значит, этот ролик там буквально, знаю, на три, по-моему, минуты, где вот очень подробно там рассказывается, как там, знаете, каков воздух там прогревается в Сирии в октябре и так далее. То есть, казалось бы. Это просто прогноз погоды. Я там хочу узнать, что там не знаю, на выходных будет в Подмосковье, что что-то поехать, шашлыки пожарить. Но нет, да, я здесь становлюсь потребителем какой-то информации, которая так или иначе связана с терроризмом, ну или в данном случае с борьбой с терроризмом. Да, понятно, что как бы здесь мы говорим о борьбе с терроризмом, да, в данном случае сюжет был все-таки о российских ВВС, да? и каких-то выходах, которые они. Получают. Но тем не менее, да, мы еще как бы, посмотрим, что и собственно, сами собственно террористические группы, они как бы активно также обращаются к ресурсам, казалось бы, ну, нисколько как бы, не ассоциирующимся с террористической деятельностью. А, идем дальше. Ну и, конечно же, как бы, что дают меди... и тут уже как раз в первую очередь, наверное, стоит говорить о новых медиа, да, о том, где мы наиболее активны сами, да, вот, все, что связано с user generated, да, с нашими действиями. Это то, что медиа, конечно же, становится площадкой для пропаганды, рекрутинга, краудфандинга и так далее. Mm -hmm. да, то есть, опять же, да, каких-то, может быть, действий, которые мы, наверное, не ожидали да, там от Facebook, например, Twitter или WhatsApp, что он может использоваться таким образом, когда там заводили страничку, ну и там, соответственно, регистрировались в WhatsApp я могу быть, сослаться на еще одного исследователя э, как раз взаимодействия там, тер терроризма, террористов и медиа э, Хару такого как, ну, американского, в общем-то, исследователя, который там, с Ближнего Востока э, перебрался в Судьбе У него есть книжка как раз вот о, такой, э, э, о том, как медиа связаны с террористом. Каждая глава начинается с какой-то такой истории. Вот представьте себе Берут, значит, столица Ливана, да, окраинный район, там живет такой вот мальчик, 15-летний. Сложное детство, сложная судьба. Родители вынуждены постоянно работать. Он бросил школу, чтобы тоже как-то помогать им работать, ну, зарабатывать деньги. Да, там пошел, устроился на какую-то работу, вообще-то беспросветная абсолютно судьба, в нулевые годы, он, значит, единственное, чем он себя спасает, как-то утешается, поскольку родители приходят очень поздно, так как, может быть, на общение с друзьями не хватает сил, он ходит в интернет-кафе, интернет-кафе подписывается там внезапно на форум Хизбалы, начинает активно читать, и там через какое-то время уже он там активный участник, подписывается на какие-то смс. Рассылки десятые уже годы, да, там прошло, 10 лет этот мальчик уже там дорос из до да, какого-то хакера из организации там, местной онлайн-милиции. И как бы опять же да, занимается тем, что рекрутирует таких же значит, трудных детей с такой вот неудачливой судьбой из пригородов Берута и других там, ближневосточных городов. Да, то есть, вот, э, медиа, как бы, благодаря своей доступности, как раз часто э, оказываются вполне удобным инструментом для трансляции э, идей террористических, да, для трансляции некой такой повестки, да, для трансляции того, что Ваг называет некой такой утопией, доступной по клику. Да, потому что, конечно, они описывают там какое светлое будущее того, да, что ты там, вступишь в наши ряды, ты, будешь, там, как, ты, ты, ты, ты вырвешься из этой Бедность, которая тебя окружает, ты, в конце концов, там, построишь новый дивный мир своими действиями. И, конечно же, твое будущее будет светлым и не таким ужасным, как сейчас. Ну, пожалуйста, у нас вопрос сейчас, сейчас одну минутку, тут не я просто хотел спросить ваш пример. политическая партия. Да -да -да. В чем криминал такой с этим ну, Там есть боевая организация. да, И я говорил, что как раз э, в ряде стран боевая организация, Хизбалы является террористической организацией. А, потом пример частный, Важно понять логику того, как это работает. А, опять же, да, потому что в углах, как бы еще множество исследований говорят о том, что вот, События связанные, там, с, э, основой, да, события, связанные с арабской весной, события, связанные с войной в Сирии, где как раз э, бою, наши ВВС там, при удачной погоде наносит удар по запрещенной организации ИГИЛ. Э, во многом э, опирались на да, как бы, распространение информации о том, что происходит на мессенджеры, там, в первую очередь на WhatsApp, да, то есть как бы, такие средства, которые позволяют очень э, и на Твиттер, да, на Twitter еще, да, поскольку преимущество Твиттера было в том, что он позволял вообще, точка, точно ставить геотаргетинги, привлекались люди, в определенные точки, да, все э, собирались, ну, и, собственно, события да, происходили. А, ну и соответственно, да, и очень много говорится о том, что э, краудфандинг активно идет, ведется через э, соц сети, да, там постоянно блокируются разного рода такие, а, значит, счета куда поступают деньги, да, даже была информация, что, вот, опять же, наверное, всем известный а, денежный оператор Киви, да, в какой-то момент тоже так завели кошелек, потому что было в пользу киб слать, значит, деньги, конечно же, там очень быстро его там, закрыли, выступила там, организация Киви, заявление потому что конечно не поддерживают терроризм никто не может, но тем не менее да, сама доступность этих средств она э, очевидна да их там можно каждый день блокировать там, по тысяче аккаунтов в фейсбуке да, которые распространяют какую-то информацию о терроризме да, пропагандируют терроризм скрывать кошельки понятно что это там, будет на следующий день восстановлено в двойном объеме а, ну и вот так да, Любимый значит, пример того, как террористические организации, в данном случае, опять же, да, запрещенный ГИЛ, осваивают пространство таких, как бы новых медиа или традиционных медиа, которые как были переконвертированы в новые медиа. Да, это журнал Давик, который выпускался э, и ГИЛ, и который был сделан крайне качественным. Да, то есть это цифровой журнал, но он как бы сделан так скажем, по лекалом по макетам классических глянцевых журналов. И это вот буквально такой лайфстайл журнал для террористов. То есть он был очень значит, качественно прорисован, там были очень качественные тексты. И как раз по поводу этих текстов здесь активно обсуждать, зачем они в принципе были такими. То есть они были написаны не просто не он на английском, публиковался, да. З зачем? Да? Был выбран такой довольно сложный язык в этом журнале. И опять же, как бы, считается, что целью такого журнала была э, описания, да, как бы, была максимальная интеграция читателей, подписчиков этого журнала, да, вот, как бы, в те истории, которые предлагались. Да, вы не могли их просто там, прочесть, вот, пока вы яичницу себе жарите вот, с телефона. Да, вам нужно было сесть, разобраться, потому что там были как бы, очень сложные отсылки там, к, к Корану, там были очень сложные какие-то ссылки к народно-мусульманской философии. Все это было такой настоящий квест, можно сказать, с которым нужно было бы работать. И, соответственно, напрашивается, что чем больше усилий ты тратишь, чем больше времени ты проводишь с такого рода контентом, тем больше ты, конечно, вовлекаешься в то, что тебе предлагают. И в этом смысле журнал как раз действовал, считается, довольно успешно. Возможно, основное влияние, которое вот интернет и новые технологии оказали на подобного рода группировки, это то, что они, так скажем, коренным образом изменили свою структуру. Из-за иерархических они стали сетевыми. И в связи с этим, вот вы как думаете, появились ли какие-либо новые методы борьбы именно с этим? Не с борьбой вот с центром, а именно с тем, что сейчас найти центры и какого-то лидера практически невозможно. Да, спасибо большое за вопрос. Но мне кажется, что он на самом деле относится вот как бы к следующей части нашей дискуссии. Мы сейчас говорили о том, как медиа как бы становится таким пространством, для, где терроризм каким-то образом существует, да, там, производит себя, там, распространяет собственно идеологию на террористические группы. А то, о чем вы спрашиваете, мне кажется, оно вот как раз относится к проблеме, связанной с тем, как терроризм медиатизируется, да, и какие эффекты это несет. И вот предлагаю значит, нам запомнить этот вопрос, и буквально там, через несколько минут мы можем перейти к этому вопросу. Собственно, да, мы говорим ровно. А медиатизации а, терроризма да, здесь есть несколько мне кажется моментов а, предельно важных да, во-первых зависимость от медийной репрезентации зависимость от а, форматов да, тех площадок где а, приходится действовать террористам и наконец как бы превращение там, медиа превращение онлайн среды в пространство боя в пространство террористической борьбы террористической Практики. Вот давайте как бы, по каждому из этих пунктов а, пробуем пройти. Да, Во-первых, если говорить о зависимости от а, медийной а, репрезентации, то как, вот, в начале 90-х годов, да, после того, как в а, 91 году началась а, кампания в Раке, да, в Соединенных Штатове, когда из Кувейтов, а, в корпусе, в рак а, французский философ Жан Патриер написал серию из таких статей, которые можно объединить, ну теперь они объединяются, под названием «Войны в заливе не было», на чем Бодрияр там писал. О том, что, собственно, мы сейчас, как значит, начало 90-го года, он, конечно же, там ни о каком там Фейсбуке, ни о каком Web 2.0 ничего не знает, да? все, что у него есть, это телевизор, по сути, да? ну и, может быть, иногда там радио включает. Ну вот, значит, начало 90 х тем не менее, Бодрияр пишет, да, что все, что мы сейчас Видим, знаем про войну, мы, конечно же, знаем только из медиа. С одной стороны, средства массовой информации позволяют нам очень хорошо да, как бы представлять себе там, а, те события, которые происходят, да, мы представляем, там, что вот сейчас там, началась атака на такой-то город, да, сейчас мы захватили другой город, так здесь вот, может быть неудачное действие. Мы как бы, представляем себе вот план этой компании, да, план этой войны. Мы, может быть, даже, там, если мы смотрим, Телевизор, да, мы, может быть, прекрасно осведомлены о том, какие страдания приходится претерпевать нашим доблестным солдатам, какие лишения несут местные жители от этой войны, да, как там зверствуют значит, силы вот иракского деспота Садама Хусейна. Мы как бы все как будто бы все знаем про эту войну. Ну, действительно, там, на самом деле, за там, Полтора-два столетия как бы, медиа в плане того, что касается освещения войны, как бы очень сильно продвинулись. Да, если там еще во времена Вьетнамской войны было большое достижение, как бы день в день передать значит, сюжет да, о том, что происходит во Вьетнаме, в Соединенных Штатах, то как раз вот там, в начале 90-х это были опять же, да, прямые трансляции того, как там происходят бомбардировки какие-то, да, именно опять же говорил даже, что вот такси наверное, оно специально договаривается с военными, чтобы там а, некоторые бомбардировки или значительная часть бомбардировок проходили именно ночью, потому что ночью, вот, когда значит, бомбы падают, и все это взрывается, то это очень как, как раз красиво с точки зрения медийной а, репрезентации. А, так вот, да, нам говорит, что мы сейчас живем в такой ситуации, когда вроде бы войны идут, и мы, конечно же, знаем о войнах, да, и мы понимаем, что а, война связана с насилием, с убийством, но все, что мы на самом деле переживаем, это вот как бы некий такой медийный образ, да? это некоторая медийная репрезентация этой войны. Она для нас важна, мы ее как бы очень четко можем как бы продумать, промыслить, она очень артикулирована в нашем сознании. Но это как бы не настоящая война. Настоящая война, которая происходит там где-то далеко от нас, где как раз люди... Да, это некоторые такие, для, для нас становятся все некоторыми такими вторичными декорациями, да, некоторыми поводами, да, для того, чтобы появился тот медийный образ, который мы потребляем и которому мы как раз уже начинаем э, сочувствовать. Да, то есть вот эта медийная репрезентация говорит э, Патриарх, она, конечно, уже куда важнее для нас, чем сами события. Мы не будем проверять, да, э, что нам показывают в новостях. Мы как бы, примем э, то, что нам рассказали там по телевизору или по радио, и как мы бы будем с этим жить. Да? Наши там дальнейшие действия, наши дальнейшие, да, может быть, оценки тех или иных политиков, они связаны ровно с этим. Да? У нас просто очевидно, на физической даже, возможности действовать как ты научил. Да, но при этом война как бы постоянно на повестке. На повестке как некий такой медийный образ, да, который всегда с нами. Что, как бы, какие эффекты это дает? Во-первых, мы здесь можем. Конечно же, говорить о том, что ну, такого рода насильственные действия, войны, террористические акты, они по многому рутинизируются. Да, это не нечто необычное. То есть, опять же, да, вот, э, как то повезло Бадрияру сейчас вспомнишь, опять же, тот же Бадрияр уже как бы реагирует на события э, 11 сентября, он как раз говорит, вот там давно не случалось таких мировых, глобальных э, событий. Там мы смотрим, да, привыкли смотреть там, чемпионат мира по футболу или какой-нибудь конкурс Мисс Вселенная. Вот что такого глобального символического события такого никогда не было, ну, там очень давно не было. Ну хорошо, проходит 15-20 лет, мы постоянно да, сталкиваемся с такого рода серьезными, крайне драматическими событиями, часть из которых, к сожалению, выпала на нашу историю, да, на историю России. И это опять уже как бы не становится чем-то таким вот новым, необычным, абсолютно взрывным, как это могло восприниматься в 2001 году да, в связи с атакой там, на Всемирный торговый центр или на Пентакон. То есть отчасти мы можем говорить о том, что терроризм в том числе рутинизируется, да, представляется уже чем-то довольно знакомым и обыденным. И это заставляет, безусловно, это несет, конечно же, ну, некоторые такие офлайновые последствия да, для самого терроризма, возможно, но это э, заставляет террористов придумывать некоторые новые тактики своего действия. Да, если вы хотите, чтобы у вас э, терак был освещен, вам нужно постараться да, придумать что-то крайне запретательное, или, может быть, наоборот, что-то крайне простое, чтобы самим привыкли своего действия удивить. И вот мне кажется, то, о чем как раз вы говорили, о том, что возможно мы сейчас будем наблюдать некоторые такие перераспределения структур иерархии внутри террористических групп, оно, возможно, отчасти связано с этим. Здесь мы может быть, что сейчас как раз воспринимается в качестве как бы, наиболее страшного и опасного, как раз порождающего этот террор, о котором он говорит. Оно связано с тем, что какой-то абсолютно неизвестная одиночка начинает действовать абсолютно спонтанно, может быть даже как он не знает, вернее о нем не знают, да, вот, там, лидеры там, той или иной террористической группировки. Он там просто берет а, какой-то нож или просто берет, а, арендует грузовик и врезается в толпу на это. Да, вот это а, пугает, да, потому что как, абсолютно непредсказуем, он не связан, может, получать никаких денег, не получает ничего. Да? Вот он просто посмотрел какие-то ролики, почитал какой-то форум. Э и это опять же э здесь мы должны еще, конечно же, подцепить еще один эффект, связанный э с тем, о чем мы говорим, да? о некой такой медиатизации терроризма. Да? Это то, что вот, э в англоязычной исследовательской литературе называется очень по-доброму. Копикет терроризм. Да, когда человек смотрит или да, читает что-то о каком-то террористическом акте и потом повторяет. Да? И опять же, как исследователи говорят, что очень часто происходит некоторая такая вот крупная атака, которая дальше порождает цепь мелких атак, может быть, как раз вот за счет действий каких-то одиночек, которые опять же не связаны именно с конкретной. Там, террористической организации, но которые вдохновились, да, может быть, они как бы ждали этот да, крупная атака, этот крупный теракт стал таким триггером для них, да, для того, чтобы как раз там арендовать машину или схватиться за нож да, и пойти там, резать людей на улице. Да? Ну и конечно, да, что, с каким эффектом еще здесь мы сталкиваемся, да, как я о неком влиянии медиа на терроризм. А, где вообще больше всего, как вам кажется, происходит террористических актов? США. А, Ближний Восток, как? США, США угу. еще какие-то Африка, Африка, Какистан. Да, ну, есть на самом деле пять э, лидеров, пять стран лидеров, это, соответственно. Вот в Израиле чуть-чуть Он как не, ходит, не входит в первую пятерку. И это, соответственно, Нигерия, да, вот кто-то говорил об Африке, это Афганистан. А, это Ирак, это Сирия и так, был, а и Пакистан, конечно, да, и Пакистан. А, то есть действительно Ближний Восток, Афганистан, Пакистан и Нигерия. Ну и дальше, если мы будем смотреть, кто там дальше идет, ну, там действительно будет очень много африканских стран, очень много стран Ближнего Востока. Да, там, не помню точно, где Израиль, но я думаю, что он тоже -то, где-то ниже, даже, наверное, не в первых 20. Есть, там, первая европейская, как условно европейская страна, которая в первых 20, это Турция. Ну, тоже да, как, как где-то на границе между Европой и Азией. И потом там уже очень-очень далеко да, начинаются страны как бы, глобального запада, глобального севера. Хотя мы, конечно же, воспринимаем терроризм, да, это постоянно говорится, э, подчеркивается, что терроризм как основная глобальная угроза, с которой мы сталкиваемся, это значит основной вызов Западу, конечно же, мы, наверное, находимся в неком... Пузыре, да, как раз вот этого террора, да, представление о том, что терроризм смертоносен и смертельно опасен, действительно, так, и что он направлен вот против Запада, против, там, не знаю, против глобализации, может быть, да, которая, опять же там, по законам Запада производится. Но статистика здесь говорит о том, что не совсем так, да, что терроризм в первую очередь происходит в тех э, странах инфраструктур, которых там в том числе то, как работают правоохранительные органы, как позволяют терроризму жить и сохраняться. Еще один момент, связанный с тем, как влияет да, медиа на терроризм, как терроризм медиатизируется, он ну, буквально кратко расскажу об этом. Он заключается в том, что деятельность террористических групп, в медиа, ну, в первую очередь, в новых медиа, да, где у них есть как больше возможностей презентовать себя. Она, конечно же, начинает подстраиваться под там, те правила, под правила тех площадок, на которых они действуют. Да? То есть мы наверняка помним все там, кадры казни, да, которые ИГИЛ, да, повторюсь, запрещенная в Российской Федерации, организация, которую ИГИЛ проводил, да, который Поражают, да, опять же, с одной стороны со своей простотой, с другой стороны своей Но ну, Понятное дело, что вот такого рода контент, когда вот, как там, человек, например, обезглавливает да, и, там, когда человек стреляет в голову, его нельзя размещать на ютубе, скажем, да, сами вот эти как, действия, да, носить, там, сам акт убийства. Да, и через какое-то время, опять же, да, стало заметно, да, что выпускается ну, там, несколько да, различных вариантов этого ролика. Да, один, который можно загрузить. YouTube, да, где там вот что-то говорится, да, некий такой манифест произносится, да, стоит этот э, несчастная жертва, да, стоит его палач террорист, и потом уже показывают, ну вот, как бы все, с ним, значит, уйти, да, но не сам акт, э, скажем, обезглавлен. Ну, и где-то для каких-то площадок, э, где нет вот такого рода э, цензуры, э, выпускается как бы пол, да, то есть, конечно же, здесь мы говорим о том, что телевизор как понимает, да, на каком языке ему нужно говорить да, с той или иной аудиторией, да, какой язык допустим для той или иной площадки. И тем самым цензурируется в какие-то моменты, ну или не цензурируется, да, там где-то. Ну и, наконец, последнее, о чем стоит упомянуть, это о том, что само пространство медийное оно становится поле действия для терроризма а для террористов в том числе да, вот ровно то, о чем опять же говорил Патриард, да, о том, что важной становится репрезентация событий. Но опять же, повторюсь, что там писал про телевизор, да, он ничего не знал про Facebook. И сейчас мы посмотрим на несколько кейсов, да, которые покажут, что за там, два, там, почти 30 лет, которые прошли с войны, которой не было в заливе, многое изменилось. Да, и, как бы, медиа дали Войнам, терроризму насилию, куда больше возможностей. Ну, ну, Во-первых, вот, опять же, да, война, э, ну даже не война в Сирии, это война э, с ИГИЛ. Да, э, 2016 год, да, тут, к сожалению, э, тоже происходит своего рода э, цифровой терроризм, поскольку э, у нас презентация в ПДФ, и тут, к сожалению, нельзя как бы последовательно открывать картинки эффект от этого, конечно же, страдать. Но что произошло? Это 2016 год, курдский канал Рудав начинает прямую трансляцию того, как иракские курдские войска штурмуют вместе Масул. Один из там, штурмов штурмов Масул многочисленно. Это долгое, скучное видео, 4 часа идет, ничего там особо не происходит. Вот там проехал там, пара тракторов, пара танков. Там, никого там, конечно же, там, не убивает. Вот прямо вот так. Но тем не менее. Ну, довольно прорывное событие, да, поскольку не очень известная, не очень крупная телекомпания начинает э, онлайн-трансляцию, и она значит, быстренько значит, переходит в Facebook Live, да, стримится там, ее репостит Аль-Джазира, э, ее там репостит канал 4 британский. Один миллион человек смотрят в прямом эфире, как ведутся боевые действия, как вот, значит, там, пытаются у террористов отбить город. Но как бы, на что обращают э, внимание многие пользователи, там, многие исследователи, что как бы, в современном мире соцсетей у нас появляются дополнительные возможности. Да? Ты не просто смотришь, как бы, понимаешь, да, то, что вот там какие-то подразделения куда-то переместились, но ты еще можешь выразить а, свои эмоции от да, происходящего. Ну, например, там, лайк поставить или там, показать, что ты не готовишь, или там, удивиться ровно так, как вот это происходит с тем, когда мы смотрим, там, кто что поел на завтрак в Инстаграме, да, или кто там как отдохнул в отпуске на море. Да. Здесь война, здесь там террористический акт, борьба с терроризмом становится такого же рода да, развлекательным контентом, как фоточки из Инстаграма. Идем дальше. А как раз то, что я упоминал в самом начале, да, события например, этого года, марта этого года. События в Новой Зеландии, да, теракт в городе Крайстчерч. но вы, наверное, знаете об этой истории, конечно, да, когда террорист-одиночка, который там, прибыл э, из Австралии, э, националист, да, он э, в городе Крайсчорч, да, довольно большой, крупный э, центр в Новой Зеландии, где очень высокий процент, ну сравнительно да, высокий процент, мусульманского населения, приехал сначала в мечеть, да, потом приехал в исламский центр да, и там многочисленные жертвы, которых он э, расстреливал, при этом что как бы, необычного и э, удивительного в этом э, теракте. Ну, помимо того, что значит, э, здесь мы слышим историю не о том, что вот это исламский э, экстремизм фундаментализм, а то, что это христианский э, экстремизм, что необычного было э, связано с этим терактом. Да, конечно, самое удивительное, и это самый, то, что называется, задокументированный в социальных сетях теракт. Да, он до того, как вошел э, в эту мечеть, он включил значит, камеру э, GoPro на, на себе. И дальше он там в течение почти 20 минут, собственно, все как бы, фиксировал и транслировал опять же в Фейсбуке. В прямом эфире можно было смотреть, как он ходит, как он стреляет в этих людей, как он их там возвращается. Добивает, как он там подбегает, меняет оружие. То есть вот, с одной стороны, да, здесь безусловно ассоциации с тем, что ты как бы смотришь не вот, а, действительно то, что происходит в реальности, а какие-то запись а, ну, какого-нибудь игрового шутера, да, игры, в которую там, вы играете. А, и с другой стороны, конечно же, момент связанный с тем, что ну, как бы, а, очень медленно да, реагировали а, социальные сети на эти события, да, на эти действия. За, за, за что их впоследствии очень активно упрекали. Да? Но ну, вот этот террорист да, собственно, э, явно да, уже как бы готовит свое действие для того, чтобы оно транслировалось в социуме. Да, это не просто. Но что еще да? какие еще есть моменты? Да? Он, как и Бревик, да, вот Брейвик, да, тоже опять же, довольно известная э, фигура, э, как и Брейвик, он там готовит заранее. Манифест не такой объемный, как у Бревика, да, но манифест, в котором там, как бы, э, делают такие формулировки, да, которые постоянно отсылают каким-то известным мемом, да, каким-то известным блогерам. Собственно, он и в этом э, видео, да, как бы в самом начале своей трансляции, да, говорит, подписывайтесь на как его зовут, э, шведа, э, PewDiePie, да, PewDiePie. PewDiePie. Да, подписывайтесь вот на этого там, шведского блогера, который. На тот момент было самое большое количество э, подписчиков на YouTube, да, то есть, как бы, самый такой, значимый youtube блогер Вот, подпишитесь на него. Конечно, опять же, там, э, сказал, что не поддерживает действий террористов, что он как бы, в принципе да, не поддерживает э, терроризм, что он очень обескуражен э, тем, что его имя появилось в э, этой связи. Но и опять же, да, зачем этот человек делает такого рода отсылки? Исследователи на том, что ровно для того, чтобы как можно дольше продолжить жизнь своего теракта, да, чтобы он обсуждался, чтобы к нему возвращались, чтобы его чтобы, например, искали какие-то скрытые дополнительные отсылки, которые, может быть, изначально не были раскрыты, ровно да, для того, чтобы как -то, как -то, как -то продолжить да, жизнь этого теракта. То, как мы и говорили да, там, ближе к началу, что для террориста гораздо важнее там, не то количество а, жертв, а, которые он произведет, но то количество людей, которые узнают об этом теракте. Вот. Ну и наконец, да, еще один а, кейс. Это, опять же, мы перемещаемся на Ближний Восток. И эта группа, которая действовала в Инстаграм, которая называла себя иракским спецназом и собственно что они предложили они выкладывали фотографии да, говорили что вот там перед нами боевик игил давайте что-то значит с ним сделаем у вас есть час для того чтобы проголосовать за его судьбу вы там можете оставить его в живых или лишить его жизни да, там напишите в комментариях позовите друзей чтобы они тоже поучаствовали ну, в общем опять же да, обычная история казалось бы как мы обычно там общаемся в соцсетях, когда нам нужно распространить информацию о каком-то важном для нас событии. Ну, там, например, что у вас там появилась собачка или что у вас там был отличный завтрак. А, бы, очень много да, обсуждалось, насколько реальный это был ну, э, иракский спецназ нереальный. Как бы, там, часто говорится, что они там, какие те, кто делал этот э, аккаунт, да, использовали какие-то старые фотографии, да, там как, уже каких-то боевиков, которые очевидно были мертвы к тому моменту. Но тем не менее, да, здесь нам опять же важно, важно даже не то, как то, насколько реально и нереально было то, что происходит, но сама возможность да, такого э, рода действия, да, ну в данном случае, опять же, как, как антитеррористического, да, то есть здесь перед нами там, во всяком случае, нам говорят о том, что перед нами боец НИГИЛ, да, террорист. Но с другой стороны, а вот что происходит с людьми, которые пишут, там, убей его, каков их статус, да? кто они такие. С точки зрения международного права они, конечно же, становятся с участниками э, преступления, да, военного преступления, при этом не будучи даже военными, да? при этом не будучи буквально вовлеченными в этот конфликт. Да, и то, что нам дают, очевидно.. Э, Медийные ресурсы, да, ресурсы В год 2.0 сейчас, это, конечно же, ä, предельно глубокая интеграция в происходящее, да, предельно глубокая интеграция в какие-то насильственные акции, войны, в террористическое действие. Кто знает, если ä, в следующий раз какой-нибудь террорист да, не придумает такую историю, да, как он не, не, не будет выставлять а, значит, в Инстаграме в своем а, захваченных, например, заложников да, и просить там своих э, друзей или своих подписчиков решить судьбу этих людей. Да, то он, э, у нас буквально появляется возможность э, соучаствовать в каких-то действиях. Это действие, опять же, да, вспомню вот то, о чем говорил э, Батриар, да, для нас оно представляет собой просто вот некую э, медийную историю. Я просто там листаю Инстаграм, и вот мне, допустим, попадает такой, да, кто-то меня там просит проголосовать убить или убить террориста. Но, конечно же, мое действие не ограничивается только значит, цифровой средой. Конечно же, она будет иметь какие-то офлайновые последствия. Да, вот эта степень интеграции, степень вовлечения в ну, не только в терроризм, да, там, в войну, какие-то акции насилие, она, конечно, была там, недоступна при людям прошлого. Да, она была недоступна Жану Батриям, который в 90 х году писала про войну э, в Ираке. Ну и опять же, да, если мы вспомним э, патрияровский э, тезис о том, что вот CNN там, договаривалась с э, военными о том, чтобы они ввели бомбардировки в определенное удобные для телетрансляции время, то, может быть, мы должны сейчас сделать вывод о том, что Web 2.0, что медиа, что цифровая революция дает нам э, возможность стать свидетелем того, как э, террористические действия будут производиться ровно для того, чтобы собрать больше лайков и репостов. Благодарю вас за внимание. Сейчас у нас будет возможность задать вопросы. Я еще раз повторюсь, что цель данной лекции это, как сказать, понять, как действует терроризм в 21 веке, чтобы лучше его понимать и тем самым лучше с ним бороться. И, наверное, давайте, если у кого-то есть вопросы, я подойду, вы сможете их задать. — Спасибо большое. Такой вопрос возник. Если современный терроризм окружает нас в медиа, окружает нас в сетях и сам является таким сетевым явлением, но его потребитель, скажем так, массы ну, условно, тот потребитель, которого они рассчитывают, он тоже является сетевым uh -huh. с точки зрения ну, террористов, с точки зрения тех, кто это создает. В таком случае, может быть, и э, его противодействие тоже должно быть каким-то сетевым, тоже должно быть э, частью каждого человека, который э, может его наблюдать. Mm -hmm. Как э, мы, люди, которые, на которых может быть направлен терроризм, можем ему противодействовать как часть mm -hmm. противоположной части сети. Да, спасибо большое, очень хороший конечно же, правильный э, вопрос. Вот да, смотрите, опять мы можем вспомнить буквально этот как бы, свежий кейс с новозеландским террористом. Что происходило? Да, вот я говорил о том, что там сделано было очень много таких зацепок, которые вели куда-то к каким-то разным блогерам, к каким-то мемам, известным всем что начали говорить в первую очередь журналисты даже, когда все это стало известно. что Его цель ровно такая, чтобы его обсуждали. Поэтому, конечно, не распространяйте информацию о нем, не делайте репосты, не рассказывайте никому. То есть, видимо, здесь, поскольку распространение информации о теракте, распространение террора как такового, распространение страха, оно связано с тем, что об этом рассказывают, что его транслируют, то, знаете, вот Сылинджер был такой небольшой рассказ, последний день последнего э, отпуска или там, выходного э, по-разному можно перевести, да, о солдате, который вот, э, значит, из Франции, да, там, Второй мировой войны, он э, перебирается там, домой к себе, в семью, в Соединенные Штаты. И там в какой-то момент он говорит ровно же и это, да, как нам избежать следующих войн. Да, мы должны вернуться с этой войны, да, победить нацизм, мы должны вернуться с этой войны и замолчать, да, не рассказывать никому ни о чем. Да, не а, распространять какую-либо информацию, там, которая могла бы а, провоцировать кого-то, да, которая могла бы а, обучать кого-то, да, как тоже мы а, говорили об этом чуть ранее, да, что здесь есть вариант такого, что для кого-то как бы сам, сам просмотр да, каких-то террористических действий становится триггером для подражания, да, каким-то примером для подражания. Поэтому, я думаю, один из как бы, важных моментов, связанных с противодействием. Ну вот как бы, На уровне гражданского общества, да, на уровне вот, гражданского действия. но конечно, связан с тем, что мы должны в а, меньшей степени содействовать да, тому, чего хотят террористы. Да, просто просто информации о событиях. Ну Да, я могу добавить то, что результатом данного теракта стала серия терактов на Шари-Ланке, да, результате, да. но... были достаточно большого количества людей. Ну, я, ли, говоря, насколько они... Они... Не, не, вот, не, не на процентов однозначно. Там, говорит, Вроде бы они из этого планировались, но да, в какой-то степени во всяком случае, получили возможность объявить об этом, да, что это не просто так спонтанно активно насилие, но что это вот реакция на действия вот этого человека. Спасибо. У меня вот два вопроса. Первый вопрос – это является и распространение информации, да, то есть СМИ по поводу террористических атак или актов а самим проявлением терроризма первый вопрос ну потому что это идет распространение то есть больше людей не знает это больше людей пугаться mm -hmm. и так далее и второй момент это стрельба в школах mm -hmm. вот является ли стрельба в школах терроризмом если нет то допустим взять э, стрельбу в школах когда это просто происходит или стрельбу в, э, в школах когда предварительно еще выходит какое то видео типа я пойду в школу? Mm -hmm. mm -hmm. ну да да, да. да. хорошо mm -hmm. ну mm -hmm. э, по первому э, вопросу yeah. да. Я сейчас только что -то сказал, что, конечно, нужно да, не содействовать терроризму, ну, там, террористам, распространять какую-то информацию, но очевидно, что невозможно вовсе говорить об этом, да, что не будут ходить э, в СМИ, э, проходить информация. Э, мы живем в таком мире, да, где медийный компонент, где информационный компонент предельно ублажен, да, и мы ничего с этим не можем поделать. Да? Мы никак не можем отрубить э, все там, каналы коммуникационные, взорваться да, от внешнего мира и ничего об этом не знать. Но явно то, излишние действия там, в соцсетях, да, там, повышая в выбор в поисковиках а, информацию об этих событиях, мы можем ограничить хотя бы ответить. То, что касается событий э, в школах, да, то, что касается людей в школах, я бы не назвал а, такого рода на терроризмом. Мне кажется, здесь терроризм у нас было определение, на которое я значит, уже много раз ссылался. Мне кажется, у меня есть какое то профессиональное земно. Для терроризма важен какой-то все-таки идеологический посыл. Для меня в первую очередь может, политический, хотя, очевидно, не только политический, да, но и социально-экономические требования. Ужасные истории, которые связаны со школами, которые происходят, там обычно это нет. Да, это Локальные конфликты, может быть, личностные проблемы этих людей, которые э, берут оружие и убивают ну, учителей. Смешно профессионализировать это с точки зрения терроризма. Ну, то есть, если закупить это вашу школу, то, что, то есть, будет написан э, террористический акт в школе, он был онлайн, например. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, понятно. Но опять же, мы начали с того, что у нас э, есть проблемы с определением терроризма. Так, э, я как теоретически могу предложить да, какие-то возможные да, варианты определения, какие-то возможные да, свойства терроризма. Мне ну, кажется, что как раз кейсы со школами, например. Иначе у нас любое действие может быть интерпретировано как терроризм. Но они, опять же, мы понимаем, что мы боремся с врагом. Вот этот враг, он как бы немотивированно хочет убить меня. Что это как не терроризм? Да? У нас, да, вот здесь, вот на раз, вот, здесь вопрос. Да? А, у вас жизнь. Вам не кажется, что издержки от молчания выше? Um, что если замалчивать как бы, такие проблемы в, так скажем, в нашу эпоху утечки любой информации из любого источника, там вплоть от спецслужб и все прочее, и обрастание это все мифами, власти скрывать и все прочее, гораздо выше, нежели там не совсем нормальный человек, там пойдет, ну, понятно, что это тоже так скажем, просто развешивают, но молчание гораздо хуже. И грани, так скажем, между количеством распространения информации нет. Нет. Здесь как вопрос принятия риска. Да, ну все-таки я говорил а, не, не о полном как бы молчании вообще любых источников информации. Мне кажется, как бы, что это могла быть тема в первую очередь там, для там, в той или иной традиционных медиа. Понятно, что традиционные медиа теперь тоже как бы -то, ну, цифровые медиа. Вообще большой процент аудитории цифровой. Но я лишь говорил, в первую очередь, в я говорил о том, что мы там на уровне какого-то своего обыденного потребления новостей, может, куда меньше об распространяться, репостить издержки от молчания. Не очень понимаю, как мы их можем сравнивать. Как мы можем это просить? Понятно, что никто не гарантирует, я там сделал репост какой-то новости. В этих как бы, событиях э, ну, никто ее не прочитал, ничего не изменилось. Да? Но для кого-то это может быть э, каким-то поводом да, там, повторить да, есть, то, что сделал этот человек. Что, допустим, вы, Я бы вы, не хотел быть, естественно. Это еще больше ударит вопрос общенности, uh -huh. увеличиванием страха об общества и прочее, прочее, прочее, что если уже то вообще капец, и соответственно, так скажем, цель еще uh -huh. увеличивать. Да, действительно, действительно, спасибо за. Это. У вас как бы есть ответ на это. Я просто хочу немножко ну, Друзья, давайте у нас все-таки идет Диалог через микрофон, поэтому если у вас есть что добавить, поднимайте руки, чтобы я знал, что к вам стоит подойти. Мы обязательно дождемся вашего интересного. То есть, если я правильно понял, речь о таком эффекте Лебединого озера. То есть, когда происходит звенящая тишина, ну, то народ это ну, может пугать ну, еще больше. я не о звенящей тишине. Я говорил о том, что лично я как-то как не ньюсмейкер, не, не, а, как. А, пользователь сети, как бы, меньше да, делал репостов, меньше ставил а, лайков. Хотя, а, безусловно, это ну, дискуссионный вопрос, да, это вопрос такой настройки да, общественных отношений. Короче, многие как раз говорят, что мы должны наоборот действовать, да, мы должны заявить, как это часто происходит, там, что я не боюсь да, сделать этот, этот голос максимально сильным, максимально публично широко доступным красить э, в фейсбуке, значит, аватар, нов например, да, тем самым солидаризировавшись и как -то тоже на самом деле вступив, да, вот в эту э, борьбу с терроризмом. Мой вариант вот такой, вот, я не настаиваю. Мой вариант меньшего участия, меньшего как, содействия своими активными э, онлайн-действиями. Спасибо вам за лекцию лишь. А, возникла мысль такая, сейчас многие события называют террористическими актами, даже если они таковыми не являются. И, как следствие, среди населения возникает паника. Вопрос, насколько это опасно для общества, как вы считаете? Ну, конечно, паника опасна для общества, но, собственно, это и есть цели, ради которой такого рода действия производятся. Я, правда, не, не очень уверен, что эта паника настолько уж сильная, что она приводит к каким-то необратимым последствиям. Мне кажется что мы, как правило, видим другие истории как раз, да, вот там, те же, если говорить о а медиа-среди, те же там, не знаю, репосты, как я не боюсь, там, мы значит, все равно победим, там, мы все с вами а, в такого да, формата. Мы да, опять же да, там, нередко слышим о каких-то акциях а, консолидации гражданской общественной а, во время терактов, да? когда там, люди знаю, начинают приезжать в аэропорт, как это было в командировать, да, момент, вывести людей оттуда. Хотя, конечно, мы бы там параллельно слышали множество историй про разных, значит, обнадевших да, бы... не, не уверен, что это всегда приводит именно к такой вот серьезной панике. Да. Скорее, может быть, наиболее таким как общим эффектом является повышение секьюритизации публичного пространства. В да. большей степени там, вот у нас там рамочки да, в метро. Мы с такой родом скорее мы начинаем сталкиваться с полиция на улицах городов, где ее обычно не было, а, Спасибо. Вопрос, значит, такой. Сегодня мы услышали определение терроризма как такового. Да, есть несколько вариантов. Там группа лиц или там, организация преследует свои цели, там финансовые, политические и тем самым незаконным путем запугивает людей. Вот. Возникает вопрос, можно ли в таком случае само медиа в глобальном смысле признать террористической организацией? Она преследует те же цели. Одной из целей является запукивание людей. Порой и но... да. да. Mm -hmm. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос, конечно. Я не уверен, что мы можем так признать. Uh, ну, медиа да, – это все-таки не организация, да, это некие некоторые а, техника, технологии. Uh, но здесь все-таки uh, даже, несмотря на то, что да, мы можем говорить о том, что, конечно, там медиа очень часто заинтересованы в том, чтобы uh, освещать такие насильственные действия, да? может быть, они, наверное, провоцируют эти самые насильственные действия, но все-таки мы uh, не можем возложить вину за то, что происходит в реальном мире на саму технологию технология сама по себе mm -hmm. э, нейтральная. Да, хорошо, допустим, не медиа, а э, какие-то э, новостные э, компании, э, которые преследуют mm -hmm. целью запугивания людей. Порой можно mm -hmm. а, да. видеть там, передачи, когда там э, журналисты там, показывают какие-то э, достаточно рядовые события, представляют какой-то катастрофой. Угу. Вот. То есть их цель э, – запугать людей, тем самым Запугай, поднять да. свой рейтинг. Ага. Да, и тут все-таки есть важный момент да, с тем, что терроризм, терроризму мы, как правило, понимаем все-таки э, ну, некоторые насильственные, физически насильственные действия в отношении тех или иных людей. Да? Если это медиа, которые да, просто вот, как раз распространяют панику, там, э, знаю, провоцируют какую-то национальную, э, э, э, э, э, религиозную, Рознь, то мне кажется, все-таки этого еще недостаточно для того, чтобы назвать это медиа террористическим. Если это медиа, как, например, там радиостанция, не знаю, как она там называлась в Руанде 1994 -го года, да, где вот прямо были призывы идти убивать а, Тути, то, конечно, мы можем говорить о том, что, ну, опять же, не сама медиа, так не само радио как таковое и сама радиостанции, но и те люди, которые там работают, они, конечно же, так или иначе да, содействуют. Либо в терроризме, либо в геноциде в случае с Руандой. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо коллега, за то, что решили поддержать вопросы. Ну, я хотел высказаться на тему вариантов сокрытия информации о том, что так делать не надо, просто. Не закрытие, а не распространение, не активное не включили в активное распространение. Ну да. Просто у меня такая мысль то что более-менее ранние террористический акт, так их назовем, потому mm -hmm. что там понятны причинно-следственные связи. Что, кто, зачем и mm -hmm. чего добивается. А то, как в данный момент СМИ освещают различные события, получается то, что убийство ради убийств и, собственно, страх ради страха. Собственно, исполнители, по большей части, неизвестны. Mm -hmm. Ну, собственно, на мой скромный взгляд, тут либо два варианта, либо сама деградация террористического движения, либо как раз мир вполне адекватно справляется с возможными на них функциями. То есть они говорят, что да, было такое событие, да, погибли люди, но при этом не вдаются в технические детали. Mm -hmm. И для мнения общественности остается неизвестным, какие именно цели но... преследовали террористы, и известно лишь то, что Что, что -то произошло. Спасибо. Ну, хорошо, ты вот да, еще один вариант. Такое вот еще недавнее событие было, когда ну, известно по стране прокатились прокатилась волна телефонного теориизма, да -да -да. когда сообщали массово о заложенных всяких устройствах. Как вы считаете, нет ли в этом какого-то позитивного эффекта? Вот вы сказали про секретизацию, например, что люди привыкают к. Таким событием начинают как-то, ну, пройдя такую, условно говоря, тренировку, допустим, несколько раз попав в такой торговый центр, в котором ничего не было, когда мне нем что-то окажется, народ, условно говоря, более его покинет. Так и такой положительный эффект. Как вы считаете? Или не покинет вообще. такой опять же, на опыте разного рода тренировок, не террористических, пожарах. пожарных. Конечно, никто не покидает, да, или там покидает только курильщики, потому что это отличный момент для них прерваться. Но я тоже, мне кажется, касался этой темы да, того, что в какой степени терроризм как таковой, террористические акты рутинизируются, да, они становятся более обыденными и привычными, они да, не вызывают такого шок, который вызвали те же там, теракты 11 сентября, или там, чуть более ранние теракты в России. Там, Москве, например. Вот. А, ну, я не уверен, что это как работает прямо так линейно, да, как бы трансформируется одно в другое. Но очевидно, что какой-то как момент, связанный с привыканием и с какой-то там меньшей терроризируемостью, меньше, меньше такой как панической реакции, он, мне кажется, безусловно, присутствует. Вот. Но как это будет происходить? В моменте, да, события насколько острые люди э, проектируют довольно сложно сказать мне кажется. Есть еще вопросы? Если нет, то давайте поблагодарим сегодняшнего лектора Арсения Куманьков. Хотел поблагодарить вас за то, что вы сегодня пришли. У нас, наверное, была очень редкая для нашего проекта тема, но мы надеемся, что она будет для вас полезной. Про то, как воздействует сервизованное общество через социальные сети, и как социальные сети и общество могут ему противостоять, через эти же инструменты. Спасибо вам и приходите еще на наши мероприятия. и свидания. Спасибо. Спасибо.